Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня у нас второй выпуск программы Дегустация пива И сегодня дегустируется пиво Вятич Зеленое так. На первый взгляд, выглядит неплохо Говорите погромче, ассистент На первый взгляд, неплохо Перейдем к дегустации получше ячменного а, независимо от ячменного какую бы вы оценку дали? ну из 10 семерочку так, почему не десяточку? Ну, какой то слишком горьковато чувствуется ли алкоголь в пиве? конечно чувствуется ли алкоголь в пиве? совсем немножко хорошо так, приступайте